Здравствуйте, меня зовут Кристиан, и я являюсь оператором службы поддержки платформы BPA.D. В этом видео мы вам покажем на практике, как осуществляется вывод денег из банкомата в кэшаут. Для вывода денег у нас должен быть идентифицированный аккаунт bpay, после чего мы сможем вывести деньги с нашего счета. Мы можем снять деньги в одном из наших филиалов в компании bpay или в банкомат в Теперь переходим к банкомату, чтобы посмотреть, как мы можем вывести деньги. Когда мы хотим вывести деньги с банкомата Cashout, мы должны выбрать язык для интерфейса. Теперь мы выбираем русский язык. На следующем шаге мы должны ввести номер мобильного телефона, который находится в нашем идентифицированном аккаунте BePay, чтобы система позволяла нам войти в наш аккаунт. Мы написали номер мобильного телефона и сейчас банкомат должен отправить нам на мобильный телефон одноразовый код из 4 цифр. После того как мы ввели код мы можем заметить что мы вошли в наш счет PayPal и мы можем увидеть наш текущий баланс который у нас сейчас на счете. Мы выбираем наш счет и мы можем выбрать какую сумму мы хотим получить. Мы нажимаем на кнопку другая сумма и пишем сумму которую мы хотим получить. После чего банкомат покажет, что нам нужно ввести пин-код для подтверждения вывода. Пин-код мы получаем на наш мобильный телефон, когда проходим регистрацию на сайте bpay.md. В конце банкомат нам выдает деньги и мы получаем чек подтверждающий наш вывод.